Всем добрый день! Я хочу оставить отзыв о курсе Дарьи Герлейн и Антона Дробота «Риэлтор профессии и бизнес». Этот курс я прошла в сентябре-октябре 2020 года, вот только что. Ну, что скажу, очень понравился курс своим практическим применением. То есть это не голая теория, которая потом непонятно применится или нет. На курсе абсолютно все задания выполняются сразу. Буквально в течение недели нужно сделать очень много заданий. Постоянно, каждый день их делаешь, и получаешь тут же получаешь результат. Что получилось? Получилось сделать за это время сайт, настроить на него рекламу, получить достаточно много заявок. Я, честно говоря, завалила себя заявками и... Даже <смех> некоторое время не могла с ними справиться и не понимала, как их обработать в таком количестве. Вот Пришлось уменьшать цену, и, собственно, хорошо, что пришлось уменьшать. Но хочу сказать огромное спасибо и Дарье, и Антону за этот курс, потому что действительно сделано все, разложено все по полочкам, все делаешь очень эффективно. Спасибо. Да, проходите. Этот курс, он очень полезен.